Всем большой привет! Вылазка в лес за грибами. Вот у нас такой э, перелесок полностью заросший. Грибов сухо, почти ничего нет. Но пошел так называемый капринус белый или навозник белый. Это очень вкусный гриб, о котором я хотел немножко вам рассказать. Вот он, капринус белый. Это э, гриб, который растет на унавоженных почвах. В парках бывает в лесах, который идет по осени в основном. Этот гриб, который все считают поганкой или чернильный гриб, который расплывается потом в чернильное пятно. Я вам покажу вот этот раскрывшийся гриб капринус. Вот он раскрывшийся гриб, уже черный. И у него. Его пластинки потом расплываются в чернильное пятно. И в пищу идут, это очень вкусный гриб, молодые грибы, которые еще только вылазят. Вот я показываю вам молодой гриб, который можно употреблять в пищу. Это такие чешуечки, и он имеет колокольчатый такой вид, а его пластинки... Пластинки. Они вначале белые, чисто белые, потом немножечко могут розоветь. И в конце уже чернеют. Так вот, в таком виде, в, именно в молодом, в колокольчатой такой э, форме с чешуечками, он очень вкусный гриб и гораздо вкуснее, чем шампиньон. Шампиньон даже менее острый, чем вот этот капринус белый. Имеет своего родственника капринус серый который служит э, в качестве антиалкогольного гриба. То есть э, тот гриб и, с алкоголем не, несовместим, вызывает реакцию титурамоподобную. То есть можно использовать, э, и порошок продается, капринуса серого, для лечения алкоголизма. А вот этот белый считается деликатесом у французов. И я его давным-давно заготавливаю. И использую в пищу. То есть в жареном виде. Это вообще классный гриб с картошкой. Непревзойденный вкус. Собирайте и не пинайте их. Это очень вкусные грибы. Навозник белый. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал.